Приготовим румынский дроп, рецепт простой, ингредиенты доступны. Дроп – это разновидность запеканки, в основу которой входит куриная печень, яйца и сметана. Дроп сытный, поэтому его лучше всего подавать с зеленым салатом, овощами или легким бульоном. Традиционный рецепт приготовления во многом отличается от современного варианта. Дроп готовили из печени и потрохов ягненка, добавляли жир и запекали до темного цвета. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовим ингредиенты. Печень обжариваем на подсолнечном масле 5-7 минут. Разрезаем печень на крупные куски и кладем в форму для запекания. Удобнее всего использовать прямоугольную форму для кекса. Три яйца варим, остужаем, чистим и разрезаем на четвертинки. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Добавляем яйца к печени. Далее вновь кладем печень и яйца. В пиалу вбиваем 2 яйца и добавляем муку. Кладем сметану. Добавляем немного зелени, соль и перец. Все перемешиваем полученную массу выливаем в форму к печени и яйцам отправляем форму в духовку готовим при температуре 190 200 градусов около 30 минут после выпекания оставляем дроп в форме минут на 10 затем достаем из формы и нарезаем на порционные куски блюдо готово приятного аппетита подпишитесь на канал есть еще много вкусного как и обещали расскажем ингредиенты печень куриная 400 грамм яйца 5 штук отварных добавляем к печени 2 сырых для заливки сметана 200 миллилитров мука цельнозерновая 3-4 столовые ложек зелень 1 по вкусу соль 1 щепотка перец черный 1 щепотка масло подсолнечное 2 столовые ложки количество порций 4-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного приготовления. Приятного аппетита. Жду вас снова.